правила в нашем динамичном стремительно развивающемся мире на первый план выходит удобство и экономия времени широчайший ассортимент товаров категории beauty и fashion в едином каталоге в двух кликах от тебя в любом месте компания faberlic заботится о комфортной жизни своих клиентов открыв новый... приветствую вас дорогие лидеры Миссия интернет-проекта Faberli Club – Lab, дать вам максимально доступные, удобные онлайн-инструменты для успешного рекрутинга и сопровождения ваших людей. Вы уже четко знаете, конечно же, что движение без интернета – это дорога в никуда. И возможно, вернее, не то что возможно, наверняка вы проходили прекрасные обучающие программы «Как развиваться в интернете». И наверняка у вас уже есть свой сайт, и команда увеличивается. Но вас не устраивают темпы роста и не хватает знаний, не хватает технического оснащения для полной автоматизации MLM-бизнеса. И сейчас, возможно, вы рассмотрите такое сотрудничество в проекте Faberlic Club, которое будет вам выгодно. Что вы получите в интернет-проекте Faberlic Lab? Во-первых, многоуровневую реферальную систему со статистикой для сайта или автоворонки. В нашем интернет-проекте есть и то, и другое. Вся структура, каждый новый участник будет бесплатно пользоваться сайтами Faberlic Lab и автоворонкой. получать анкеты к себе в кабинет. Информацию с данными кандидата приходят в Telegram и на почту. Давайте я сейчас покажу это, как говорится, изнутри, как работает этот кабинет. Так, вот я сейчас выйду. Это мой личный кабинет. Вот так выглядит эта платформа. Вы заходите сюда. И попадаете в свой личный кабинет. Значит, ваш, ваши данные и, значит, они у вас появятся после того, как ваш наставник добавит вас в личный кабинет. Как вам добавлять своих лидеров? Значит, вы заходите в свой личный кабинет. Нажимаете «Структура» и вы добавляете «Добавить участника». Также вы можете разослать приглашение или сделать экспорт в Excel. А значит Добавить участника, ну, самый такой вариант, мне кажется, он удобный. значит Вы здесь пишете фамилия, имя, его электронную почту, страну и его регистрационный номер доступ к кабинету век роста я рекомендую сразу же давать с доступом чтобы потом не возвращаться уже к этому вопросу, потому что, ну, коли ты даешь приглашение, человеку приходит сообщение в электрон, на электронную почту и также в чат, вернее, не в чат, а в... значит, ему приходит личное приглашение через робота Telegram и на электронную почту если мы добавляем здесь регистрационный номер то, допустим, вы добавили например, Екатерину, да, а под Екатериной, например, зарегистрирована Елена, да, я просто говорю для примера, то а, вот этот регистрационный номер, он будет, а, то есть они пойдут как вот ветками, да, как идет Фаберлик, то есть как вы укажете, так и пойдет. Если какая-то произойдет ошибка, ничего страшного, можно будет удалить этот приглашение, да, этого участника, и его пригласить заново, и уже все будет тогда хорошо. Так... Значит, что касается сайтов. Вот здесь есть сайты, да, значит, вы заходите в сайты. У нас, кстати, есть видео, мы, отдельное видео, как добавить себе сайты. Сайты и мы выбираем, и сайты спонсоров, потому что это идет единая ветка на всех для нашего интернет-проекта. Значит, у нас есть два сайта. Первый сайт у нас идет для... Дисконта мы приглашаем, либо на подарок для дисконта, то есть мы приглашаем привилегированных покупателей. Сайт у нас называется «Фаберлик регистрация». Вот такой вот сайт, сейчас я на него перейду. И здесь вот я сразу же как бы начинаю такое небольшое обучение важное, может быть сейчас просто кому-то это пригодится. Значит, здесь вот такая кнопка будет зеленая справа, вы нажимаете «Подключить», подключаете, и вот этот сайт, у каждого своя будет рефералка на этот сайт. Рекомендую давать именно не короткую ссылку на 407, а длинную, потому что длинную ссылку не блокируют. Короткая ссылка может быть заблокирована через короткий сервис. Ну, она как бы работает, но лучше все-таки надежнее давать вот эту. Но допустим, я перешла на свой сайт, да. Покажу, как он выглядит. Это сайт на рекрутинг. Вот этот вот наш сайт. Что мы здесь видим? Ну, сайт этот обновляется, этот сайт обновляю лично. Ну, вот такой сайт. Здесь достаточно информации для новичка, для человека, который хочет пойти на дисконт, то есть, новинки какие есть и так далее. И здесь мы видим две анкеты. Значит, анкета сразу же, мы поставили ее справа, чтобы она была видна так. И анкета внизу, то есть человек может почитать, все это посмотреть, да, и, в общем-то, заполняет он анкету. Можно заполнить через соцсети. Важный момент, если человек посмотрел этот сайт по вашей реферальной ссылке и все-таки что-то недозаполнил, да, и он решил, что он вернется потом. И он потом, значит, возвращается снова на, по этой реферальной ссылке. То есть я хочу сказать, что, что так запоминает устроена вообще эта вся программа, да, и очень сложное вот это взаимодействие, что он попадет все равно к вам, потому что я вот, например, зашла с другого компьютера, да, к своей к своему консультанту. Ну, то есть, первый у меня был вход то есть, на ее по ее ссылке. И я уже с другого компьютера, то есть, я попадаю только к ней. То есть, это можно попасть уже не к ней, если, допустим, я зайду и вычищу там все а, какие-то файлы на компьютере. Ну, мало кто это как бы делает, и это делается, если то редко, да. Вот, то есть, смысл в том, чтобы вы не волновались, что кому-то эта анкета улетит в другое место, даже если человек зайдет позже. То есть, этого не произойдет. Естественно, что вы, когда а, зайдете на свой сайт, вы, конечно, будете тестировать и, допустим, ну, укажете там телефон какой-то да, для связи. Здесь все телефоны пропускают, потому что это не официальный сайт Фаберлик. И если даже вы укажете свой телефон, не будет такого, да, что, ну, когда тестировать будете, что номер уже зарегистрирован в системе, и то есть, ну, заполнить здесь невозможно. Вы прекрасно видите, что анкета падает именно к вам, именно приходит на почту на вашу. Ну, в общем, вот эта вся проверка, конечно, может быть здесь сделана. Вот, это то, что касается сайтов. Значит, первый сайт у нас идет на регистрацию а, и сайт на дисконт. Так, возвращаемся снова на платформу нашего интернет-проекта Faberly Club. Следующий у нас сайт мы выдаем за 50 баллов а, либо личного объема, либо группового. вот команды Рекрутинговый сайт. И вот именно видео, которое вы видели, а, такое мотивационное да, на бизнес, вот это видео оно размещено на нашем сайте. Вот я сейчас перехожу на этот сайт. Вот такой вот сайт, вот так вот он выглядит. Вот этот ролик, который мы смотрели сейчас, на нем также есть анкета. Здесь идет именно приглашение в интернет-бизнес по свободным графикам, комфортной обстановкой дома и тому подобное. И также идет значит, форма для регистрации для кого создан проект, для кого он не подходит, что к нам присоединилось уже столько человек. Вот. Вот, вот такой вот сайт прекрасный. Выплаты. Вот. Так, а значит, вот этот сайт идет, как я уже говорила, на бизнес. Чем, то есть, э, наша платформа хороша? Тем, что, например, вы, если сделали для себя какой-то сайт и, допустим, какой-то сайт для партнера, вы не можете, естественно, его сделать для всей структуры, да, какие-то сайты. Это очень, ну, как-то все равно затратно, да, согласитесь же со мной. А здесь получается то, что человек, подключив свою реферальную форму, он получает свой уникальный сайт. То есть, он э, подключает все свои рефералки, я сейчас зайду туда, я вам покажу, на нашей платформе, нашего интернет-проекта «Фаберли Клаб» и у него получается на сайте на наших рекрутинговых сайт рекрутинговом и сайте на бизнес получается все его именно данные то есть его фотография то есть не можно связаться в Viber, WhatsApp, телеграм, вконтакте, фейсбук, одноклассники Instagram. можно сделать просто заявку вот такая заявка и либо можно просто заказать звонок то есть круто, правда же а значит как сделать и как заполнить вот эти вот все данные, то есть нужно зайти в свой профиль, вот и здесь заполнить. Видите, у меня все заполнено. Если я не заполню что-то, у меня будет серым горить вот эти вот эти значки WhatsApp, Вайбер, Telegram. Ну понятно, что серию паспорт здесь писать не нужно. Дата рождения тоже на усмотрение. Там вот то, что за, за, за уже пожелает ваш лидер заполнить, чтобы с ним связывались, да? Он заполняет вот эти вот а, свои, так сказать, контакты, коммуникации. Вот, то есть вот все, что он заполнит, будет отражаться абсолютно все вот на сайте. И на, и на одном сайте, и на втором. Вот. Так. Это то, что касается а, наших сайтов. А, потому что вот, а, как бы, как, ну, когда мы разговариваем со своими кандидатами, да, мы, а, по крайней мере, можем им предложить сказать, вот слушай, ты знаешь, вот, у тебя вот за 50 баллов будет сайт на бизнес, всего лишь за 50 баллов. То есть это стимул хороший, да, для увеличения товарооборота. А, и, ну, как-то все, мне кажется, это очень так а, сейчас очень динамично выглядит, да, в наше время. Что вот все-таки у лидеров, кто хочет работать в интернет, должен быть сайт, и он может а, дать своей структуре вот эти вот сайты. Так, потом, значит, помимо сайтов, да, у нас есть, значит, мы заходим в сайты спонсоров, да, обязательно. Потому что если вы зайдете в сайты мои, то сайтов у вас не будет, Помимо вот командного рекрутингового сайта, у нас есть еще такая крутая штука, мы сделали ее, называется она автособеседование. Вы переходите сюда, то есть ее также можно размещать ссылкой. И получается, что человек, зайдя по ссылке, которую разместите вы или ваш лидер, он прямо будет вот отвечать на вопросы. То есть он перешел по ссылочке, да, и ему здесь идет собеседование, автособеседование. Он отвечает, чем вы занимаетесь. Он, например, пишет, я работаю. Его спрашивает вот это вот сайт автособеседования, кем вы работаете, какой у вас график, сколько часов длится ваш рабочий день. То есть он отвечает, нажимает «Дальше». Если у вас опыт работы в интернете? Он пишет «Да», например, или пишет «Нет». Переходит дальше. И дальше идет такое тоже видео, интернет и покупки через него. Вы когда-нибудь покупали что-либо через интернет-магазин? Ну, вот здесь вот идет видео. Вот, так, например, ну, сейчас, мне кажется, уже все покупали через интернет. Так, дальше, готовы ли вы обучаться? То есть он отвечает, готов он или не готов. Готовы ли вы уделять работе 3-5 часов в день? То есть здесь уже, понимаете, отсеиваются те люди, допустим, вот, ну, ленивые там люди, да, или которые, вот, ну, они не готовы вот этом, этим заниматься, то есть они не готовы на интернет, какую-то работу в интернет. Они, может быть, готовы именно идти на Какое-то потребление со скидкой, да, получать подарки. Вот. А вот есть люди, которые готовы. Таких людей сейчас много, как мы знаем. То есть он нажимает да. Уникальная система, суть работы, да, все, он говорит: я, -то, например, не знаю, но я вот хочу узнать. Ну, в общем, вот такое автособеседование, да, идет. Готовы ли приступить к работе? Он, если он нажимает Да, ему выходит анкета. Он заполняет анкету. То есть вот это автособеседование, можно размещать вот эту ссылку реферальную даже без сайта, просто автособеседование, если вы пожелаете. Хотите с сайтом хотите без сайта, то есть вот в на нашем интернет-проекте вот это есть. Так, значит, что касается обучения. Обучение у нас ä, наполняется, мы также заходим в обучение ä, спонсоров. И у нас есть такое обучение, называется «Обучение для новичков международного интернет-проекта Фаберли Клаб». Мы нажимаем сюда, и у нас идет 12 заданий. Значит, что вот конкретно по этим заданиям? Система настроена так, то есть вот я проходил это обучение, другие директора, кто вот потихонечку вступает, проходят эти обучения. Система настроена так, что пока мы не пройдем вот эти вот все... Ну, вообще эта платформа просто так устроена. Пока мы не пройдем вот это обучение, оно легкое, оно простое и такое совсем не длинное. Не ответим на вопросы, мы не сможем модерировать домашнее задание, потому что здесь кое-где есть домашка. Вот, например. Например, вот такое вот, да. Даже задание есть. Так, сейчас, секунду одну задание. Вот, посмотрите, оно очень, мне кажется, написано так лаконично. Во-первых, человек должен знать, что можно делать, а что, можно не, а что нельзя делать. Вот, например, даже взять вот это вот, что консультант может иметь только один регистрационный номер. Родственники, родители, братья, сестры, супруги должны быть зарегистрированы в структуре одного наставника или являться наставниками друг друга. То есть тот, кто пришел на бизнес, а может быть, допустим, тот, кто пришел на дисконт, он, может быть, не представляет, что можно, допустим, деньги зарабатывать. Он, когда вот это прочитает, он поймет, что здесь все очень серьезно на самом деле, и что это такая же работа ну, в такой серьезной компании, а может где-то даже и более строгие правила. И он ну, просто начнет понимать, что здесь все серьезно, здесь можно заработать и так далее. Значит, что в случае повторной регистрации, какие штрафы, что какие штрафы наставникам, что нельзя реализовывать другую продукцию, да, что нельзя через розничные торговые сети. Потому что как бы объяснять всем, всем консультантам, сотням консультантам в вашей структуре, согласитесь, что это очень проблематично. Но те, которые будут добавлены сюда, и они это будут, вот, все прочитают, и они прочитают это задание и ответят на вопросы. Вот перейти к выполнению домашнего задания. то есть здесь вот э, я ознакомилась с правилами, да, или, допустим, я, не мои родственники, никто не зарегистрирован, да, что у меня нет ни второго действующего регистрационного номера там в компании Faberlic. Ну, то есть вот такое, да. Потом у нас, э, значит, есть задание, э, ну, во-первых, знакомство с сайтом. Значит, знакомство с сайтом. Как город выбрать? Какие всплывающие подсказки? Это уже, конечно же, про новый сайт все, все идет речь. Доставка товара, как добавить товар в корзину, разделение заказа, ну и так далее. Потом идет вот здесь вот в конце вот этот сайт, чтобы как бы напоминалка была, да, что вот на этой платформе ты можешь найти еще более дополнительную информацию, потому что человеку, который зарегистрировался, ну, понятно, да, все это, он это искать, просто в людей не времени нет, они не знают, где искать, а здесь они все это прекрасно найдут, тем более новички, тем более люди, которые работали в другой компании, потому что, конечно, Faberlic, ну, все устроено так, как должно быть Faberlic. Ну, в общем, вот такие вот задания. Что касается анкет, то есть вот анкеты, которые заполняют кандидаты, по вот этим реферальным ссылкам, про которые мы сейчас с вами говорили, они падают э, вам и вашим лидерам, то есть, несмотря чья это реферальная ссылочка, падает в Телеграм, падает на почту и падает сюда на век роста. То есть, где-то вы все равно увидите эту анкету. То есть, это не есть регистрация, понятное дело, но это и есть анкета. И здесь э, удобно э, в том плане, что э, вы можете, допустим, вести ветки. Здесь можно передавать анкеты, Допустим, вам некогда регистрировать, или вы хотите передать кому-то эту анкету, вы можете передать анкету э, своему лидеру. То есть это можно все передать. Ну, то есть вот так вот. Ну, вот такой вот э, как бы краткий-краткий совсем, может быть, э, как, как бы какой-то обзор я дала. Ну... Что еще сказать? Ну, конечно, здесь есть еще чаты проекта. Вот сейчас у нас, в, данном, в данный момент, у нас есть, они пополняются понемножку, чаты, значит, в, в Телеграме. И новичок подключается к чатам проекта. Он, то есть он переходит с задания, он переходит с задания, прямо, с, я уже не помню, там, помню, четвертое или пятое задание, подключиться к чатам проекта, Вот. И, как вы знаете, что сейчас ну, Telegram, он же сильно как бы прямо вот, особенно с компьютера, его блокирует. И у нас все настроено так, что именно вот эти настройки, которые мы сделали, лидер, он перейдет так, что его не будут блокировать. То есть, ну, это уже как бы такие детали. Я просто говорю, что трудностей с перейти с компьютера в чат Telegram не будет никаких. Значит, чаты у нас есть, материалы для работы, выводим на регистрацию, шаблоны для работы – там может новичок, он может копировать информацию, да, допустим, приглашение в бизнес или какая-то переписка, может сохранять ее в избранном, да, брать оттуда, ну, в общем, как-то, чтобы у него на готове уже было все, чтобы что-то переделывать под себя, чтобы не печатать это все вручную. Вот, также вот есть чат, выводим на регистрацию, там мы просто должны выкладывать скрины, да, с различных соцсетей, то есть где мы выводим на регистрацию, что мы пишем, что нам отвечают, какие там сомнения у кандидата. И уже наши новички, они будут смотреть, то есть, что вот работа-то кипит, люди-то регистрируют. Понимаете как? И что, собственно говоря, здесь можно ну, зарабатывать, и компания, компания, команда тебя поддерживает. То есть, что они не одни, и вот, ну, вот, вот это вот все. Они сами выкладывают уже потихонечку, что они пишут, выводим на регистрацию, что они пишут, что им отвечают. Значит, здесь, конечно, мы получаем контроль за структурой. То есть, можно смотреть журнал работы. Ну вот, то есть, когда был ваш значит, консультант, покупатель, да, когда он был, когда он заходил, ну, естественно, сколько он там прошел заданий. Ну, то есть, вы получаете единую систему работы и кабинет для всей команды, которые полностью управляется вами. Вот, поэтому... Вот, вот вот такой вот у нас сейчас идет такая платформа да то есть такое оснащение техническое и вот то что вот идут вот эти вот формы они удобны тем что их можно на самом деле заполнить вообще в один клик потому что можно их заполнить через соцсети вот так еще важный момент что эти сайты они имеют полный адаптив они то есть работают на любых устройствах на самом деле от телефона до телевизора также функция переадресации на нужную страницу спасибо где после заполнения кандидат может отправить на e-mail почту вот. то есть какие-то ссылки для следующего шага и так далее но про реферальный виджет вот это реферальный виджет я про него уже сказала то есть ну вот через данный виджет да он, можно связаться с владельцем этой ссылки отправить заявку отправить запрос на обратный звонок также вот этот виджет кандидат может через платформу настроить под себя, понимаете? Изменить, может быть, цвет, где-то передвинуть его, допустим, отсюда, может, с правого нижнего угла. Может быть, он захочет в правый верхний угол, да? Ну, обычно как-то здесь, в общем-то, размещаются. Ну, вдруг. Даже можно пульсацию убрать, можно цвет пульсации изменить какой-то изменить даже приветственное сообщение то есть подделать это все под себя вот то есть вот такие вот у нас идут здесь новшества поэтому дорогие лидеры я обращаюсь к вам что с тем что может быть сейчас ваши лидеры присматриваются к работе в интернет может быть они спрашивают у вас, а как не работать, а что мне делать, а какая у меня будет поддержка, да, и сейчас тогда Faberlic Club это реальная находка для вас, так как это сэкономит у вас кучу времени и, конечно же, даст увеличение товарооборота структуры. Ну, на этом у меня все, на связи была Лариса Архипенко, всем хорошего дня.